Легендарный композитор, народный артист России Александр Зацепин отметил свой 90-летний юбилей концертной программой «Есть только миг» на сцене Государственного Кремлевского дворца. Максим, как давно вы знакомы с творчеством Александра Зацепина? Я думаю, что каждый, кто сегодня принимает участие в этом концерте и в зале, я думаю, что знаком с ним с детства. Александр, что для вас музыка Александра Зацепина? Боже мой, это душа, это неповторимые удивительные какие-то мелодии, которые ему нашептал Бог. будете исполнять сегодня? Я сегодня буду исполнять песню замечательную, куда уходит детство. Что для вас творчество Александра Сергеевича Зацепина? Вы знаете, Александр Сергеевич это классик. То, что сегодня в Кремле состоится 90-летие с участием э, артистов известных, популярных, э, это очень здорово. Поэтому искренне кланяюсь, выпаду. Но это я, это... я еще раз кланяюсь. В итоге, э, Дмитрий, Какая-то была песня. А, песня это была значит, эм, э, Я люблю. Э, как мы близки с тобой. В большом концерте приняли участие звезды российской эстрады, исполнившие песни Великого Маэстра. А зритель вновь прикоснулся к творчеству Александра Зацепина. Сергей. Э как познакомились именно с творчеством великого Александра Зацепина? Как все в детском саду. В детском саду? <смех> снимаю шляпу, что называется. Вот была бы, снял бы. Это величайший мастер хита. Нюша, как, как все прошло только что? Я, я очень переживала, потому что, конечно, творчество потрясающее. Я Мне кажется, волновалась больше, чем перед собственным выступлением. Ждать ли что-то нового от группы А-студио? Я думаю, что всегда нужно ждать что-то новое от группы а Компания Чигинцев Продакшн» тоже приняла участие в этом проекте. Помимо интервью со звездами российской эстрады, команда Валерия Чигинцева вела запись юбилейного концерта, фрагменты которого войдут в исторический фильм о выдающемся мастере. Кирилл, почему именно э, выбор э, пал на эту песню? Нас не спрашивали, мы, но мы, мы, мы в принципе... Мы бы, мы бы серьезную сделали песню, но ну, троица, троица, и мы, в общем-то, с все смотрели фильмы легендарные, и эти песни слушали с детства. Творение Александра Зацепина любимы миллионами, ведь на его счету более 300 песен. Кроме того, им были созданы опереты и мюзиклы, написана музыка к спектаклям. Александр Сергеевич является автором музыки более чем к 100 фильмам и мультфильмам. Он сочинял музыку, которая мгновенно покоряла сердца. Лен, а ты помнишь, что мы с тобой тоже дружим на Фейсбуке? Да. А как же? Так напиши же мне письмо. Песни легендарного Александра Зацепина не знает границ.